всем привет ребята сегодня для вас у меня новиночка она называется кофты ну или доставка кофты в ней 12 пакетиков давайте выбирать коллекция смешарики давайте возьмем зеленый здесь давайте возьмем вот этот и в следующем видео мы закончим эту коллекцию звери, давайте возьмем лошадь, карты, если честно не знаю как они называются, в прошлом видео я назвала их сим-карты, но потом мама сказала мне что они не так называются, Поэтому я потом посмотрю, как они называются, и буду вам уже говорить. Возьмем сегодня два пакетика. Вот этот и вот этот. Тапочки. Давайте тоже возьмем два. Вот этот и давайте оранжевый. Ну и, наконец, наша новиночка. Давайте сегодня также возьмем два пакетика. Вот этот и красный. Давайте откроем наш каталог. Давайте откроем. Смешарики наш пакетик, давайте его откроем Давайте его приклеим. Носичку я сделала не в очень удобном месте, поэтому не очень хорошо отклеивается. Очень трудно. Он у нас под номером один. Вот сюда. Это у нас каркароч, если я правильно помню. Давайте откроем животных. Не, ну, наша лошадь и ее пакетик. Давайте откроем сначала пакетик. Нам попалась вот такая картинка сена под номером 6. Давайте откроем страничку. Вот она. Клеить будем вот примерно вот так. Давайте приклеим. Аккуратно. Давайте ее сверху приклеим. Это давайте приклеим вот так. Немножко закрыли э, нашу лапку, но ничего страшного. Вот так. Давайте открывать дальше. Тапочки наши два пакетика картинка под номером 4 давайте ее сразу приклеим нам попались вот такие вот грибочки ребят если вы слышите какие-то шумы я очень извиняюсь просто у нас сейчас возле дома идет стройка и такие шумы очень часто картинка под номером 11 на третьей страничке вот такая картинка нам попалась давайте ее приклеим отлично очень красиво получилось Кар... Ой, карты пока так карты я обязательно узнаю как они называются и сейчас я не помню картинка под номером 2 вот такая очень очень красивая карта давайте ее приклеим отлично и наш второй пакетик хорошо открывается, картинка под номером 12, нам попалась вот такая Hello Kitty на 8 гигабайт эта карта. Отлично, давайте я покажу вам нашу новую коллекцию кофты. Нам попалась вот такая очень красивая кофта с конфетками. Она сиреневая, с фиолетовым, под номером 7 на второй страничке. И наш второй пакетик. кофта с пончиками под номером 9, вот сюда. Давайте пролистнем чуть-чуть вверх до коллекции в очках. Вот она. попалась картинка под номером 9 это у нас такая уточка в очках ребяточки а на этом все обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии всех очень люблю всем пока пока